Я вам сказать, что нахожусь в салоне Альтера а, в Москве. Хочу выразить такую благодарность всем сотрудникам, которые нам помогали. Хочу выделить а, Кирилла, а, Рената, Романа и Кариночку. Ребят, спасибо большое за то, что вы есть. Человеческое отношение, которое я прочувствовала на себе здесь, это не передать словами. Я желаю этому салону прицветания, побольше хорошим хороших, Обращайтесь со всеми своими вопросами только сюда. Когда не раз покупали уже машину, такого отношения я никогда на себе не чувствовала. Я вас люблю, ценую. и желаю вам